Скеннер сканирует все семь тонких твоих тел, находит все. Чисто. Молодец. Меняемся местами. И я даю команду на 4. Сканер начинает сканировать пространство над моей головой, под ногами. Сканер сканирует все семь тонких моих тел, находит все. У тебя Это... есть канал, и в нем червяк. Червяк раздора. Это твой червяк. Это информация, которая в тебе эти полосочки, я их вижу, черные, тонкие. Червяк в клетке сейчас? Да. И я выстраиваю канал к ответственному от этого червяка. Один, два, три. И притягиваю всех ответственных в клетку-тюрьму. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Он твой. Да я такого не видел еще никогда. Ну, он в форме червяка. Он информационный червяк. Ну Мне, когда вот эта вот информация шла, сейчас у меня информационные каналы засорены. Вот это, наверное, оно и есть, да? Они засорены ложью со всех сторон, которую ты принимаешь, скажем так, в которой ты не сомневаешься. Mm. И не принимаешь, не анализируешь. И вот эти полосочки, они в тебе остались. Вот то, что, то, что ты принимаешь, скажем так, за правду, а полоски внутри тебя. Все понятно. И насчет 3 я включаю все внутренний белый свет. Один, два, три. И начинаю из себя выдавливать все негативное, патогенное, любые информационные отрывки. Прочищаются информационные каналы. Все начинает выходить, изменяете все нити начинает формироваться передо мной в шар. Выдавливаю все. Все остатки негативных энергий, связанные с информационными каналами. И без них вся информация раздора страха весь негатив, который присутствует, все это выходит из каждой, каждого моего тонкого тела. И и летит... Идет информация, говори. Да. И этот шар начинает крутиться и останавливаться автоматически, когда все войдет в этот шар. Да. Она вытягивается сейчас шар. Идет информация о тебе, что что то забил забился. И забыл про себя. Ты забыл про все, что тебе говорилось. Ты забыл про мелочи. Все понял. Это архангел Ханил. Понял. Хорошо. Да. Благодарю учителя. Я все понял. Я действительно сделал ошибку. Благодарю вас за то, что напомнили. Он говорит, что ты... Ты не видишь общего пазла, но делаешь выводы. Займись лучше собой. Вам дали весну, чтобы видеть ее прелести и зарождение жизни. Благодарю вас за этот замечательный совет, учитель с завтрашнего дня так и сделаю. Сегодня уже поздно. Все понял. Благодарю вас за то, что вы обратили меня внимание на эти мелочи. Которые... Это тебе пригодится больше. Иначе я не находился Чем бы там. Чем засорять свою душу. Да, мне идет это засорение информационных каналов. И я вспоминал вчера вас, когда вы об этом мне первый раз сказали. А сейчас я их забил. Все, отторгаю это. Я Все. бы хотел напомнить, каждый находится там, где он должен находиться. Вся твоя жизнь была зачем-то и для чего-то. Каждый момент был зачем-то. Поэтому ты должен анализировать и балансировать, а не забивать себя тем, что тебе непонятно, и делать поспешные выводы. Все понял. Благодарю вас, учителя. Я такой червяк вырос. Хорошо, Верочка, вышел этот шар? Да. Он большой? Он большой. И, и не... Ничего себе. И давай, он к червяку летит туда. Один, два, три. И, значит, три открывается под этим червяком и этим шаром портал галактическое ядро. Один, два, три. И все это уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатывая, растворяя. И, и даю импульс удара сжигая канал. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы. У меня сейчас пот бросило, но легче стало намного. Фух. Слово какое-то идет смирение. Да. Посмотрю его значение сегодня расширенное. Благодарю, Смирение. Обязательно правильно ты должен его понять. Я понимаю, это не значит бездействие, это означает совсем другие вещи, которые мне надо понять. Да, это, это не значит подчинение. Да, да. Все остальное, оно, понимаешь, не договаривается. То есть идет информация, что на уровне своего сознания многого тебе не договаривается, потому что... Ты, ну, это твоя работа проанализировать и сделать правильный вывод если mm. вывод будет неправильный будет опять то же самое червяк и все такое все понятно благодарю хорошо а, верочка все ушло да да ну все значит мы тогда закончили свою чистку тебе сейчас ну, yeah. как свет появился С свет ну как вот сказать светлый ты стал до этого ты был забитый mm. светлый нет слова, а свет... ну ты светишься тоже таким приятным светом. Чи... Ну как, чище ты стал твоей тонкой копией легче. Смотри, Вера, получается, свет отошел от меня, когда тьма пришла. Благодарю. Какая тьма? Тьма в моих мыслях. Да, моих... и она не была тьмой, она была перевозбуждением энергии вот, тел. Потому она разноцветная, тя шла, и шла она со всего тела. Вот. Как нити шли от тебя, наматывались. То есть оно по физику тебе отражалось тоже. Потому что чувствительно стало намного сильнее. И поэтому я сразу почувствовал этот дискомфорт. и не мог понять, почему я не мог на Земле... И слово идти. идет ложь, ложь, ложь. Со всех сторон ложь. Да, это страшная вещь. Я, я, я аллергичный на это слово. Поэтому мне надо избегать таких вообще ситуаций. Я терпеть не могу ложь, но получается так, если я ее получаю, значит я не могу ее точно определить, ложь это или нет, и принимаю за правду, поэтому и все весь дискомфорт. Отхожу Ты принимаешь за правду то, что тебе нравится принимать за правду. Правда у всех своя, а истина одна. Придет момент, и она откроется. Сейчас пока боль. Со всех сторон ложь. Когда уже знаешь о своей ошибке, уже можно что-то делать. Знаешь, когда куда идти. Это не ошибка. Это реакция человека. Никто не знает, как реагировать на такие ситуации. Поэтому Я... было сказано, что это, что это урок для каждого и каждый сделает свое, свое решение. Вы Я хотел напомнить, что злость и гнев, ненависть ничем не отличает вас от того, кто несет и сеет этот злость и ненависть. Да, мы ему уподобляемся. Именно поэтому это урок для каждого. Услышьте меня. Каждый должен заглянуть в свою глубину. Благодарю вас, Архангел Ханил. Каждый покажет себя. То, что вы излучаете, то вернется. Он показывает, оно как поднимается, и потом падает тоже. То, откуда идет злость и гнев, упадет. Падет назад. На их голову идет слово. Смотрите, что вы сеете, то вы и пожнете. Благодарю вас. Гнев, ненависть, пустота. Мы недавно имели опыт. Нам рассказывал демон, как эта цепочка начинается со страха, а потом идет в гнев, ненависть перерастает, и из ненависти приходит пустота, которая обязательно вот будет. Что вы посеете да. на пустом месте, то и вырастет. Это может быть понимание, принятие, любовь. Гнев, выбор за вами. Благодарю вас. Продолжай работать. Благодарю, Архангел. Хорошо, Верочка. Мы закончили свою чистку и начинаем тогда работать. А вот это золотая, да. золотой цвет, помнишь, эти крыла спускаются? Да. Он стоял стороненно, как дорога. Он ушел. М и моя это связь была. Я сейчас не понял, какой свет стоял... в когда мне шли энергии, я тебе говорила, золотой идет. Да, тебе а шел золотой. Я... я тебе говорила, когда заполнялась энергиями, что идет золотой цвет. Я говорю, что эта полоса, она ушла. Видимо, эта связь была с Архангелом Ванилом. Золотая дорога. И куда она ушла? Она исчезла. Это когда он приходил, ты имела в виду, Вера, или как? Он я не ничего... приходил. А, когда он говорил? Да, то есть он передавал вот этим путем вот этой золотой дорожки, он передавал информацию. А, все понял сейчас, все понял, я, я теперь понял. Я, у меня сейчас такое тепло идет по всему телу, прямо знаешь, вот эти вибрации ну, до такой степени комфортные. Не, у тебя были, ты их забыл, ты сам я... наполнился тем, чем хотел. Все надо зафиксировать это состояние и никогда от него больше не отходить. Все остальное неправильно. Резкостью и злобой. Резкости злобы. Он показывает опять на тебе вот эти черные полосочки, они как ножом прорезанные. Вот это вот резкости есть тебе, но они черные. Это mm -hmm. то, что ты создал внутри себя. Все понял. Это значит. не ранение. Это то, что ты принимаешь с болью. Но правда ли это? Вот в чем вопрос. Вы знаете, Архангел Хамил, я лучше вернусь к вашей молитве. И это будет единственный правильный путь, потому что все, что вы сейчас говорите, мне нечего вам ответить. В этом плане я увидел свои ошибки и понял. Он показывает разницу. То есть молитва и вот то, что она наполняет, это весна, цветы, запахи. Да, выйти на а улицу, а наконец. То есть то, что поможет тебе. То есть если ты наполнишься этим, ты будешь это излучать, и это больше поможет чем то, что в тебе было перед этим. Благодарю вас.